Keep shooting. mile Fred Разминайся, разминайся. А. Владимир Ильич плечи разминает, ага. На, на резиночке привязал к племетки селки и разогревает плечики. Таким макаром. Сведение лопаток. А, нет, рук за лопатками, да? Ну, чуть-чуть не, не хватает, да, но сантиметров 25 не хватает. Чуть-чуть. <свят> плечи разминает плечи. Круговые движения ну, разводка в стороны ну, вот эти вспомогательные упражнения для рывка есть, скажем чтобы плечики не болели кисти круговые движения в кистях протяжка прямую стойку толчковым хватом локоточки выправляй до конца о, с переходом на рывковый хвост. А. Владимир Ильич все разминается. Видите, разминка у ветеранов долгая, уверенная. Надо все суставы размять. Так, второй подход. Все на грязь. Все, пока что с гриппом разминается, Владимир Ильич. М -м. Так, 30 килограмм. Рывок от паха в сет. Вот, Владимир Ильич, серьезно то есть сейчас уже колени пинтует. Завтра у тебя тренировка будет, да? Рыбок 40 килограмм. От паха. Еще раз напоминаю, ошибочка. В носки сильно не лезь. На финише. В носки лезешь. Второй подход вес 40 килограмм, два раза в классику, рывок 50 килограмм Владимир Ильич, классику хорошо, вот сейчас лучше, коленки сильно не полез, прием хороший, прием хороший, да. второй подход, вес 50 кг, пробок классику. Накрываем на старте. Хорошо. Давай попробуй ноги широко, не разбрасывая. Чуть-чуть руками подхватил. Очередной подход. И лечь. Аккуратненько, ровненько. Вот, сейчас, хорошо. Рука. Вот сейчас и руками не подхватил. Чисто. Не подхватил, отлично, да? 55, 55, чуть, чуть, чуть, чуть, чуть, чуть, чуть, чуть, чуть, чуть, чуть, чуть, чуть, чуть, молодец. молодец. немного не тот ракурс поставил но я видел что ты руками завелял значит что то не то да оставишь 60 ладно ладно посмотрим что будет делать нож снистим 60 килограмм на старте руками подхватил рог ветерана тут, тут да тут но исправимся да <п PPK> один подход еще один подход вот по пап... хороший съем был но чуть-чуть впереди оставил и вновь 60 и вновь владимир Ильич. оттачиваем технику готовимся к чемпионату мира взгляд вперед ну хорошо хорошо